Таким звуком М-бэ, Типа М-бэ 3, 2, 1. Хватит звуки издавать, посторонние. 3, 2. Я ничего не делаю. Да что она мекает? 3, 2, 1. Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл. И. Эйфисер! Всем привет! А сегодня мы сыгранем в игрушечку Ultimate Chicken Horse. Я буду вот таким диким енотом розовым. А я буду очками. На кузляшки, бурашки, овечки, какашки. Фуу, как все плохо-то. Так, куда мы идем? На какую? Может, А пошли на айсберг. Пошли на айсберг. айсберг? Ну окей. Овца на айсберге. Все хорошо. Да, овца на айсберге. Почему бы и не <сих> дать. Так, ну что, сразу лед? Да, ну, ну тогда мед уж. И лед и мед. Ну. Но... Ох, и сразу цветочек. И сразу стрелочек. Да, ну давай, ставь. Не хочет. хочет. Бывает. Бывает. Нечестно. Уничтожитель цветков. Хотя, знаешь что? Уничтожитель цветков. Блин, 6 какая. Так, а я поехал. Куда ты там поехал? Опах ты. Искимос. Привет. Тыщ, тыщ, тыщ, тыщ, Ты еще и до эскимоса дошел. Окей, окей. О, блин, не успел. Так, вот эта штука. Она вот классная такая. Да. А блин, вот знаешь, ее нельзя повернуть, обидно, конечно. Бывает. Знаешь, она для чего будет создана? А, и чтобы поднасрать Так. Вот этот культилятор. Культилятор? Uh -huh. Может, крутилятор? Культи, культ, культ вентиляторов. Да вообще, я понял. Так. Вот эта хрень, по-моему, она открывается и. Да. Там и все будет плохо. Веселое существо влазит. Так. ты че уже, все? это чё за нафиг стрела куда отлично! я на лопасть первый пошел я на лопасть думаешь да думаешь я ничего не думаю поешь метку да я как он меня задолбал-то? Ты же его Да вот он меня уже задолбал, видишь ой, уже второй ой. раз я от него ты Еще хочешь один, наверное? Ну давай еще один, чё? Да ты хочешь еще <с один, <с ну пусть будет еще один. Это, конечно, трендос будет полный. Но ладно, раз ты так решил. Пока. Да. Окей. Да, блин. <звук> а ты-то как там держишься? Объясни мне, пожалуйста. На добром слове. Так. Скимос, <свят> привет! Я офигел! Офигел! Мы, офигел! Под... мы подчпокались. <свят> офигел, офицер! Офигел просто! <свят> Еще и монетку взял! Вот козлина! <свят> так ты ж ее там оставил? Вот ведь козлина! Я не для нужен. тебя ее там оставлял. Сейчас мы туда эскимос забросим сена, Чтоб он не мерз. О. Ага. Да, зашибись. О, я ему забросил. А еще ему надо мед, чтобы он не болел. Вот здесь положить. Так, где-то там, вот тут прятался, да? Он же здесь. Что там? Беги! О, все, все ОК. Ну почти. У-у-у. Оп, мед. Подожди, надо к этому зайти, парни? Или нет? Ладно, не будем. Ну, не заходи. А Тон то тебя не испугается, заходи. розового такого. Ты что творишь? Я хотел вернуться. Енот, полоскун. Да-да-да-да-да, полоскун. Ой, полоскун ты. Все, к эскимосу больше не зайти. Mm -hmm. Че ты там ставишь, oh. я не пойму. <laughs> Эскимос, народ дружелюбный. Да? Это хорошо. Значит, ты дружелюбно теперь сможешь сдохнуть. Так, монетка моя... Ага, твоя. Пять раз. Все, я нашел, где встречать ФСР. -го. Монетку вернули, блин. Вот шпана там была. Угу. Еще мед. Так. Мед должен быть медом. Так. Тиктаки. О. Ага. Давай вот этот. Ты же знаешь, кому? Ну он давай, отдаден. давай, вот этот. Скимос? Нет, не знаю. Так, тут, видать, сток сена. Вот на сено сверху. Как он и хотел. Шайбы же. Так. А, монетка, монетка. Это Нет. дичь, это жесть, это просто выше всех. Знаешь, что происходит? Ты когда вот едешь, особо не думаешь, а туда приезжаешь, так Давай, И вот... Давай ставимся... Давай ставимся... Давай ставимся... Давай вот надо вот. ставимся. Давай а, кстати, странная карта подарка-то нету, заметь. Да. Крали. Подарка и не было. Чикапец. Тут надо этот скользить немножко. О, смотри, можно сюда поставить. Прикольно. Полегче. Вот это я вообще сейчас. Ух, ё, оно дует. Да, а ты как думал? О, да чё! Ой. Оступился. сам суицидница, да? Оступился. ты куда пошел, скажи мне? Оступился. Я просто не захотел на эти штучки попасть. На штучки-дрючки? Комбо-комбо-ножи. О. Комбо-ножи комбайновые ножи, да? Вот, тут, кстати, можно направление менять, прикольно. Да ты заколебал своими этими установками. Они будут крутиться и... и мешать. Ну да-да-да-да-да-да-да. Вот, вот этот. Да, ставь-ставь-ставь. Знаешь, куда он нужен? Сюда вот. Да-да-да, да, я, да, я так прыгал. и думал. кто нашел себе... О, а чё, чё он тебя этот не тронул? какой он этот... А он меня не тронул, потому что я молодец. А чьё? О! Да ёхаранный бабай! После тебя эта хрень сработала, блин. Чё? Ай, как было близко... Чёртова фигня. Какие еще я тут хочу посмотреть, во, во. да, <смех> вошло, о, во, я еще одну такую хочу, так, Куда? Знаешь, по Куда в какую сторону, они по-моему не так же крутятся, да, во, зачем ты убрал, там облегчил путь, там так в... весь, <смех> На весело тебя, кстати, было. пытается раздолбить, о, что? Она двоих с тобой насушат. Одна. Разом. Ой, капец. Три чпоки раунда. Убери свое колесо нахрен. Лисо, лисо, Смотри, его можно сюда поставить. Да, оно будет мешаться, ты что, дурачок? Оно будет вертеться. Так оно не нам будет мешаться, оно будет платформе мешать. Ой, господи. Ну, короче, Фестерк у нас точно не дружит <риво> с головой. Господи, боже, ни хрена оно. <с ponercil kidnapped crackle> а, что? мед! мед! Еще два раунда, этот мед терпеть! Еще, надо больше меда! сволочь ты. Ставь ты хотя бы на... ой Я вот здесь только поставлю. Ну, ставь, ставь, да. Я всего лишь там. Ну ладно. Не ставь ты туда, заколебал Я только не здесь. ставь ты туда. Я вот здесь. Не ста... Ты дурак что ли? Хорошо, офицер, хорошо. У нас тайминги не ловишь. Вот за Вот, получил по щам. Достойно. Так. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Да, блин, это Серьезно. Поднасрал так. Я с тобой больше так играть не буду. Это капец. А зачем ты с нижней платформы прыгаешь? Это капец. Ты, ты так поднасрал, пазьёль. Зато ты в колючку не попал. Есть же плюс. А -а -а. Вот теперь, чтобы со старта прыгнуть, тебе нужно забраться. Я же знаю, ты не умеешь этого делать. Страдай. Ну ладно, облегчим. Учись. Блин, нельзя. Угу, угу, угу. Так, кто у нас там? Облегчим, облегчим. Тайминги-то знаешь Ой, ой, ой! Че там про тайминги кто говорил? Ну и что? Да сду! Знаешь, это карма. Знаешь это мед? Вообще посрать на этот мед. Далековато пошла. Так. Опа. Опа. Кто-то... Красавчик! Давай, давай, давай, давай, давай. Е! У нас есть победитель! А рыжая какой? панда. Такой... Че, рыжая? Когда эфисер <FSR> к дальтоник? Там написано рыжая панда. Серьезно? Я да. даже не читал, а почему рыжая это панда, если Потому что рыжая. Он розовый! И енот, а не банда. Ой, капец, какой. Жесть просто полная. Вот что ты там настроил последнее? Зачем мне надо было так прыгать, а? Надо было бомбу ставить и все. Не было ни одной. Ладно, в общем, на сегодня все. Если вам понравилась эта потная карточка, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И оставлять свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дел и и офисерк. Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и пока.